Всем привет! Очень увлекают эти ченнелинги. Тут надо трезво понимать, что риск... Ты не знаешь, кто выходит на ченнелинг. Риск, он именно такой. Ты понятия не имеешь. И все-таки очень интересно. Два интервью, двух как бы таких антагонистов нашей истории. Царя Николая II и Владимира Ильича Ленина. Что меня поразило... Вот вообще в ченнелингах это удивляет. Когда Николай II вышел на связь, то его интонация, вот его голос, вот я его таким себе представляла. Вот не знаю, как это объяснить. Когда вышел Владимир Ильич, чуть не сказала Владимир Владимирович, то он начал «Приветствую 21 век» а приветствую людей в 21 веке. И мне подумалось, что именно так он и мог бы сказать тот исконный Ленин. Но это действительно удивительно. Я помню еще интервью у других ченнелеров с Алтой Чихой, и там прямо голос поменялся, он стал другим, как бы, возрастным, и эпоха вот, ощущалось Короче, я думаю, что специально такое подыграть просто люди просто не могли бы. На контакт кто кто-то однозначно выходит, но надо ли сомневаться в том, что там у этих ченнелеров, у других или у этих же все сбывалось, и вдруг может ли быть подвох? Я вслух говорю, запросто, запросто, потому что э, тот Владимир Ильич, который вышел на контакт, он сказал, я про остальных ченнелеров ничего не знаю, я никуда не выходил, то есть у него спросили, вы там были на контакте? Он говорит, нет, у меня не было энергии для контакта нормальный номер ну и точно так же могут быть другие ченнеллеры следующие к которым тоже выйдет следующий там персонаж истории скажет и, и в том числе про Владимира Вича скажет а я ничего не знаю про это то есть риски при этом большие этические вопросы. вот если ты слушал там вопросы задавал тебе все нравилось и вдруг, ну, на следующий день ты начнешь думать и начнешь сомневаться, кто это был, какие их цели. А вдруг подвох. И как-то некрасиво получается, да? А попробуй не сомневаться. Потому я предлагаю сейчас обсудить эти интервью чисто. Чисто по шаблону услышанного, потому что те, кто вышли на контакт, очень похожи на реальных персонажей. Я вам говорю, я Николая II примерно так и представляла, даже в интонациях голоса, то, как он говорил. Это все очень похоже. Ну и, собственно, говорили они вещи такие, в основном, общеизвестные. Вот момент убийства семьи царской, он был как будто считан с книги Родинского. Я помню, я читала, да, там не всех расстреляли, там докалывали детей. Это исследование родинского. Там еще он не упомянул про пояса, в которые зашиты были драгоценности. И то, что их посадили как бы перед фотографией, перед расстрелом. А так то, что он рассказывал, совпадало совпадала у Владимира Ильича, что я была уверена, что его убийство заказал Сталин. Почему? Потому что я верю двум вещам – событиям и символам. Раньше символа, на символы не обращала внимания, сейчас обращаю. Но так вот, в событиях кто возглавил страну в итоге, по идее, ему могло бы быть выгодно. Но он сказал, что Сталин хорошо к нему относился. И э, если говорить о символах, то в символах это есть. Он же сделал эмблему два профиля Ленина Сталин. Это он сделал. Так что тут не знаю, может быть. Я же хочу э, показать кое-какие забавные выводы. Спрашивают об итогах. Что вы думаете в результате обо всем произошедшем? Ответ царя – революция плохо. Ответ Ленина – революция ошибка. Если бы я вот это знал, я просто зря поднижал вибрации. Вопрос. Если бы вы снова там переродились уже с выводами, что бы вы сделали? Ответ царя – я бы снова попытался остановить революцию. Ответ революционера – я бы снова сделал революцию. Нормально? То есть уже на уровне текста мы видим день сурка. Это колесо не закончит крутиться. Тут предсказуемая ситуация. Если бы они снова родились в подобной схеме, это произошло бы снова. Следующая загвоздка, которую я нашла. Но опять-таки это выходили духи, мы не знаем какие. Из-за чего на земле зло? Что вы думаете о глубинном государстве, о какой-то там тайной руке, которая всем управляет? Ответ Николая II. Если люди ищут дьявола, то он есть в каждом человеке. Это надо в себе искать там и вот с этим работать. Ответ Ленина Владимира Ильича. В человеке животная природа, человек, ну он же дарвинист был, Человек произошел от обезьяны, поэтому, поэтому вот это вот все мы просто должны были бы разработать схему, при котором человек, который по сути есть животное, ну, был бы в такой гармоничной ситуации, чтобы кто-то не сел на шею кому-то. Что мы имеем в оконцовке? Версия царя о том, что в мире не так, копайся в себе, потому что у тебя есть грехи, Версия революционера то же самое, только в плоскости материализма. Вещи в себе животное Короче, ни один из тех, кто вышел на связь, не обсуждал ту тему, что есть какая-то тайная сила вовне, которая не стихийно, а совершенно разумно действует против, против этой страны, то или против человечества. Они не допустили мысль. И выводы о, о пройденном у них в целом одни, но они это, если переродятся снова, они повторят прежнее поведение. День сурка и колесо сансары. Интересно, да? Но опять-таки это все-таки говорили духи, о которых мы не знаем, кто это вышел на связь. Но в целом на них похоже, потому что вот царе исследователи говорят, что он был как бы не на своем месте в этой роли. Что это было, ну, не для него. Ему не нравилась та роль, в которой он оказался. Вот. А что касается Владимира Ильича, вот он уже даже в ченнелинге сказал: что ну, да, революция ошибка, если бы я знал, я бы все там. Но дальше, когда он говорил про революцию, про угнетенных, я себя словила на том, что я тихо революционерюсь что меня уже заводит, я тихо становлюсь революционеркой. Это после всего, вот какие сильные были его доводы на самом деле в свое время, что я скептик, и после его же выводов, и я это слушаю, и меня просто уже закручивает. Интересно, да? Она до тех пор, пока вот, вот уже есть у, у психологов такое, такое мнение, что... У тебя проблемы в семье, может у тебя проблема семья, до тех пор, пока копаются в себе и в человечестве. А проблемы не определены и они не видят шире, до тех пор они обречены быть перчатками на чьих-то руках. Но это опять-таки мнение этих духов тут, это все-таки версии. И мы всегда говорим о версиях, о том, что любая реальность – это не вся реальность. Но на исконных исторических персонажей это похоже. И даже в тексте «я бы попытался остановить революцию» – слово «попытался» есть. «Я бы сделал революцию» – нет слова «попытался». На уровне текста Сансара вот следующий цикл предсказуемый уже предрешен.